Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». А наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсенко. Креда нашей администрации – честность, прозрачность и платежеспособность. Но прежде чем перейти к вебинару, я хочу от всей души поздравить нашего 10 миллионера – за 4 месяца наша девочка стала миллионером, заработала больше миллиона. И я от всей души поздравляю лично от себя, от администрации, от всех наших партнеров и хочу пожелать всем нашим партнерам, чтобы вы равнялись на наших миллионеров. Всем хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия и финансового благополучия. И, конечно, в нашей компании пополнять список наших миллионеров. Ну а теперь, что же такое Идеал М? Наша компания – это не криптовалюта, это не хайп, это не инвестиции, это сообщество взаимопомощи и благотворения. Идеал М – это гарантированные выплаты. Вы сегодня заработали, сегодня же поставили на э, вывод, и сегодня же вы получили свои заработанные денежные средства на свои платежные системы. Это маркетинговые планы, это многолетний опыт, это надежная защита, автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. Наше самое главное преимущество нашей компании –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 Циклы очень короткие. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все деньги 100% распределяются между партнерами. От партнера к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен Pair кошелек, Perfect Money, подключена прикаса. Есть внутренний перевод между партнерами. Вывод ежедневно и в выходные и праздничные дни. Вебинары по маркетингу проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн бизнеса, что облегчает работу наших новых партнеров, да и вообще всех наших партнеров. Есть чаты компании и прямая связь связь с администрацией. В нашей компании на сегодняшний день уже более 26 тысяч рабочих кабинетов. Выплачиваются миллионы на платежные системы наших партнеров. И эти цифры говорят сами за себя. Нам не нужны никакие колокола. И сегодняшняя презентация у нас начнется, конечно, с нашего новой, новой площадки, которая у нас стартовала в воскресенье 15 января в 19.00 по Москве. Это Турбомани. Как вы видите, перед вами всего лишь три стола. Это два накопительных стола, а третий стол – это полностью ваша зарплата. Вход на нее составляет половиной тысячи. И Доход открыт у нас на любой стол. Можно заходить и на первый, можно сразу со второго, можно и с третьего. Все по желанию партнеров. Как только к вам приходит первый партнер, эти 4500 идут в накопительный баланс. Со второго партнера это идет переход за 9000 у нас во второй стол. Первый партнер закрывает свой накопительный стол и приходит, первый, и приходит становится к вам на это место. Здесь может быть обгон. Кто из ваших партнеров, может быть первый, второй, может быть третий, может четвертый прийти или пятый, кто у вас самый живчик, кто у вас самый активный партнер, тот и придет, и самый первый будет приходить к вам и становиться на ваши столы. Эти 9000 тысяч идут накопления, как только с первого партнера. Со второго это идет переход. Ваш стол именно зарплатный. И как только сюда привлекает ваш первый партнер, вы 8000 получаете на баланс для вывода. Два клона летят по 4 500 летят в первый стол. Это реинвесты ваших столов за спонсоров. И два клона летят по 500 рублей именно в клонопад. Второй партнер вам дает 12 тысяч на баланс для вывода, на вывод 5 тысяч получает спонсор и два клона летят в клонопад. Третий партнер 12 тысяч на баланс для вывода, 5 тысяч получает спонсор и два клона летят в клонопад. За тысячу, по 500 рублей это 1000 рублей. Итак, давайте подведем итог. Вы всего лишь прошли одним бизнес-местом и заработали по маркетингу 32 тысячи а за каждый круг вы будете зарабатывать и 10 тысяч это ваше э, спонсорское вознаграждение. И э, запустили 6 клонов в И каждый клон, запущенный вами в, на, в наш клонопад, вам принесет более 4 миллионов рублей. А если точно матрица, это точная математика. 4 миллиона четыреста двадцать восемь тысяч 600 рублей. И вы, ребята, можете все что угодно говорить, То, что партнеров нет, можно. Да все что угодно можете говорить о том, что э, эта площадка дорогая. Но э, я что хочу сказать, что каждый располагает своими деньгами. И если вы пришли в интернет именно за деньгами, именно те деньги, которые вам нужны еще вчера, то 4500 – это не такая огромная большая сумма. Некоторые партнеры мне говорили в личку, писали о том, что очень большой э, э, и э, дорогой вход – но я считаю, что это недорогой. А вы выскажете мнение свое после, после вебинара. Я считаю, что это потратить 4,5, заработать за один круг 42 тысячи и еще плюс, а запустить 6 клонов в клонопад. Клонопад это наша глобальная матрица, которая у нас заполняется именно нашей компанией слева направо на свободные места. И каждый запущенный клон, я же говорю, что в будущем вам принесет очень хороший пассивный доход. Итак, следующая эта площадка – это Идеал м Эта площадка настолько уникальная, Уникальна тем, что здесь можно старт своего бизнеса сократить количество приглашенных партнеров. Вы не нужно заходить на первый стол. Пусть этот один клон у вас пропадет. Пропадет в том смысле, он не пропадет, вы его можете купить, который вы получите за 12 тысяч. А вот старт начать с 2,5 тысяч, это небольшая сумма. И всего пригласить 9 партнеров, если 9 партнеров, 3, 9. И получить 12 тысяч на баланс для вывода. Как только сюда приходит первый партнер, эти две с половиной идут накопления. А вот со второго вы уже вернули 2000 на баланс. И плюс первый клон у вас пошел в клонопад. И третий партнер вам дал переход в третий стол за 5 тысяч. В первый партнер у вас сразу реинвест открывается за спонсором именно этого первого стола. Вот он, он у вас открылся с первого партнера. 2 500 вы получили на баланс для вывода. И за 1500 ушли в Идеал М-Мини. Это наша основная программа. Плюс второй партнер вам дает опять реинвест в первый стол. 3 500 на баланс для вывода. И за 500 рублей второй клон запускается в планопад. Третий это реинвест за спонсором. Третий, ваш клон открывается на, на первом столе, и вы 4000 получаете на баланс для вывода. И давайте подведем итог. У вас в команде всего лишь, если вы пошли 3 на 3, это 9 партнеров, вы заработали 12 тысяч, Запустили сюда два клона с 12, а тем более через завтра, послезавтра у нас откроется покупка денежного клонопата. Да вы 10 тысяч поставили на вывод, а две, на 2 тысячи купили 4 клона и запустили их сюда в клонопад. Вот вам, посмотрите, идите и расскажите всем в интернете. Пусть срочно регистрируются и срочно бегут к нам на идеал М-банк. Следующее – это, ну, и, э, по поводу клонопада, да? Как распределяются э, эти 500 рублей? Они распределяются на 10 уровней, по 50 рублей на 10 уровней в глубину. И каждый э, запущенный вами клон вам будет приносить огромнейшие доходы. а Начисления проводятся – по расстановке. Как только в первый уровень вам стали, стали три партнера, 150. Второй уровень принесет 503, 1350. Итак, смотрите, восьмой уровень. 328 тысяч 50 рублей. Десятый уровень 2 миллиона 952 тысячи 450 рублей. И этот расчет сделан только на одного клона запущено. И каждый клон вам в будущем принесет 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Вот он ваш пассивный доход. Вот сюда вот нужно бежать бегом и делать себе финансовую подушку. Ведь без финансовой подушки, я считаю, что невозможно даже в нашей жизни выжить. И чем больше вы будете давать информацию о, нашем, таким, таких, о таких наших шикарных возможностях нашей компании, тем больше людей будут бежать к нам в наш Идеал-М. А следующая площадка – это наша фаст-трек, беговая дорожка. Здесь две всего лишь независимые э, программы. Они не зависят друг от друга. В каждой программе всего лишь один стол. И крутиться не лениться, только на этом столе. Как только вход на, составляет на первый стол 750 рублей, а на второй стол 7500. Как только к вам приходит первый партнер, 750 идет на баланс для вывода. Со второго за спонсором идет этого же стола. Третий партнер вам дает 750 на баланс для вывода. Четвертый 750, пятый партнер Реинвест. У вас закрылся этот стол, у вас открывается новые стол Опять за спонсоров. Шестой, опять 750 на баланс для вывода. И так можно до бесконечности. Сколько вы будете сюда приглашать? Эта площадка, она создана для наработки команды вы пришли вот одни, и вы можете наработать на этой площадке именно себе команду. Или расценить ее, это как быстрые срочные деньги. Вам нужно срочно деньги. Пожалуйста, пригласили три партнера, у вас э, э, полторы тысячи на баланс для вывода. Или у вас всего лишь 750 рублей, но вам очень хочется пойти в нашу основную программу «Идеал М». Вы пригласили три партнера и купили себе за полторы тысячи «Идеал М» мини, где там уже идут более серьезные деньги. А здесь на этой на 750, здесь с каждого э, одного круга идет реинвест за спонсором этого стола, и плюс вы зарабатываете 15 тысяч на баланс для вывода. Следующие три партнера, опять 15 тысяч на баланс для вывода. Следующие партнер, три партнера, опять 15 тысяч на баланс для вывода. Здесь есть вот такая вот фишка, ребята, что если у вас будет, например, Например, у вас это место занято реинвестно, а к вам уже стал сюда партнер, да? Следующий реинвест вашего партнера прилетит, станет к вам сюда. Это реинвест второго партнера, да? Это реинвест. Он вам принесет 750. У вас уже тоже закрыто это реинвестное. На... И третий партнер, реинвест третьего партнера, вам тоже принесет на баланс 750 рублей. Реинвест четвертого партнера вам тоже принесет 750, так как у вас уже закрыто это, закрыто это реинвестное место. И реинвесты ваших партнеров будут вам постоянно прилетать и переносить деньги на баланс. Точно так же и на этой площадке за 750 рублей. Вот это фишка. Фишка в том, что можно... Это линейно-шахматный маркетинг. Идут две выплаты вам, одна идет спонсору. Две выплаты вам, одна идет спонсору. Шикарная площадка. Очень хорошая. Следующая. Это социальная программа. Наша микромания. А вот здесь на микромании, я хочу что вам сказать – Э, не надо здесь стрелять по воробьям. Здесь можно одним выстрелом убить сразу пять зайцев. И я вам вот сейчас покажу это, как это сделать. Вы... Не нужен вам первый стол и не нужны вам эти 500 рублей. А вы давайте информацию и приглашайте на 1000 рублей. Вам всего тут нужно 3-9 партнеров. Первый партнер, это идет в накопление. Со второго вы выскочили на первый стол в Идеал М-Банк. Третий партнер вам дал переход за 2000 Первый партнер, у вас реинвест открылся за первого стола за 500 рублей. И вы ушли в Идеал М-Мини. Второй партнер вам 2000 дал на, на, на баланс. Третий партнер вам дал 2000 на баланс для вывода. Итак, давайте теперь будем считать зайцев. Сколько мы убили зайцев одним выстрелом? Это первый. Это мы ушли в идеал М-банк. Второй. Это мы вышли в идеал м мини Третий «Заяц» – это мы открылся у нас реинвест первого стола. Четвертый «Заяц» – это мы получили на баланс здесь 4000 В «Идеал М-Банке» у вас с, первого, с, этим, с этими же партнерами 9 человек, которые вышли у вас в «Идеал М-Банк», вы вышли, вы э, закрыли второй стол и у вас открылся э, третий стол. Да? Там вы получили на втором столе 2000. Здесь 4 и там 2. Сколько? 6. На идеал М вы вышли, куда? Вы, у, вы прошли первый и второй, у вас открылся третий стол. На втором столе... На первом столе вы получили полторы тысячи. На втором столе вы получили сколько? 13 тысяч. Вот и считайте. 1000 рублей. И вы заработали 20 тысяч 500 рублей. С тысячи рублей. Вот. Шикарная возможность. Рассмотрите эту возможность и а, расскажите всем. Но здесь единственное, что условие такое, если вы идете три на три, то каждый партнер должен работать. Но не сидеть. Простите за выражение мухандули не крутить. А работать, давать информацию, приглашать и помогать команде, чтобы вся команда вышла на такие шикарные выплаты. Следующая программа это идеал Макси. Мани. Вход на нее составляет 5000 Здесь можно входить с первого стола. Здесь есть выход в идеал М-банк. Но можно из 10 тысяч. Ну, давайте начнем с первого стола. 5000 накопления. Со второго вы 40. Возвращаете себе на баланс, а за 1000 у вас идет активация первого стола «Идеал М-банк». Но если вы там уже есть, то а, ваш клон станет по вашей броне. А вот третий партнер вам даст переход на второй стол за 10 тысяч. Как только первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место, второй э, партнер вам приносит 10 тысяч на баланс для вывода. А третий партнер... Вам дает переход за 20 тысяч в третий стол. Первый партнер реинвест идет с первого стола за 5 тысяч. И за 15 у вас покупается наша крутая площадка Ideal M Maxi. А если вы там есть, то ваш клон станет именно по вашей броне. Со второго партнера 20 на баланс для вывода. С третьего 20 на баланс для вывода. И давайте подведем итог. Сколько? 54 тысячи. Плюс вы вышли за 15 тысяч в «Идеал М-Макси» и плюс вы вышли в «Идеал М-Банк». Круто, да? Круто. Очень круто. Инновации. А что же такое «Идеал М»? Инновации через сотрудничество. Достижение всех целей вместе – Единая команда, одно направление, активность у нас залог успеха. Люди с легкостью идут и своих друзей ведут. Маркетинг 100% сеть, за нами правда и с нами честь. Мне, например, не стыдно давать информацию и не стыдно моим всем людям, всем моим друзьям рассказывать о нашей компании. Я очень люблю свою работу, я очень люблю свою компанию. Это, это мое детище, мое любимое, мое, я не знаю, как сказать, детище. Это моя работа, это то, что я всю отдаю себе именно этой компании. Она у меня прошла через все сердце, через мою душу. Я очень люблю нашу компанию. И если в нашей компании правильно поставить цели, то э, у нас нет никаких э, э, автопрограмм, как у других э, проектов, и жилищные программы, там путешествия. У нас нет этого. Но правильно поставленные цели и э, всегда приведут к заработку больших сумм. У нас, наши, нашим продуктом являются деньги. Деньги правят миром. И за деньги вы сможете и поехать попутешествовать. Вы можете купить не одну квартиру, вы можете купить несколько машин. Но нужно правильно поставить цели. Полюбите свою работу, полюбите нашу компанию. Она станет вашим, вашей путеводной звездой. Вот, правильно сказать, это ваша будет путеводная звезда, которая будет вас вести именно к вашим целям, именно к вашей мечте. Ведь, чтобы осуществить свою мечту, нужны деньги. Без денег вы никак ее не осуществите. Дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучившие их вначале.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 Что мы видим? Мы видим вот красивое, успешное, да, успех успешный, да, а, а, он купил очень хорошую машину, он купил, он поехал путешествовать, он, он успешный, но за этим словом успех <му> подразумевается, скрывается. Это бессонные ночи, это упорный труд, это дисциплина, это самоотдача, это стойкость, это сомнения, критика, неудачи, отказы, риски. Но, но видят люди только красивое, то, что красиво. А за то, что скрыто под этим красивым, многие не видят. Маркетологи об этом не говорят, но с финансовой подушкой высыпаться лучше, чем с ортопедической, ребята. Никогда не сдавайтесь. Никогда. Сдаются только квартиры, проститутки и слабаки. Не надо бояться больших расходов. Надо бояться маленьких доходов. Нельзя вернуться в прошлое, изменить свой старт. Но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Спасибо вам огромное за внимание. Всем желаю больших успехов в достижении поставленных целей. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».